возник загробный мир, концепция души и сразу как-то стало легче жить. Ведь человек теперь не просто мыслящее мясо, а лишь сосуд, вмещающий бессмертное невидимое нечто. На этой теме, ясен хуй, откуда не возьмись, возникли шарлатаны, которые внезапно знали лучше всех, что хотят боги, и сами с ними были просто в карифанских отношениях. А боги, как оказалось, хотели, чтобы их представителям построили дома побольше, а также дали девственниц, еды, бухла, бабла и уважухи. А обыкновенным людям все это потом зачтется, после смерти. И так удачно все придумали, что обещать ведь можно что угодно. Еще никто оттуда не вернулся и не рассказал мол так и так на ёбка все и нет там ничего так что поперла да еще и как и главное внушили чем здесь живется хуже тем лучше будет там так что страдайте блять. фанатизм это не ощущение себя в мире а параноидальное выведение мира из себя так почем опиум для народа слышали как бы он за нами не пошел после сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно он меня боится. Меня тоже. Никто никогда не задумывался о том, почему в Российской Федерации религиозные течения живут и развиваются за счет бюджета. Справедливо ли это? Справедливо ли то, что христиане оплачивают строительство синагог? минуточку это наш друг сам дурак мусульмане оплачивают строительство христианских храмов а иудеи оплачивают строительство правоверных мечетей. а почему абсолютно чуждые религиозные потребности разных мошенников должны оплачивать атеисты Кому выгодно отрабление общества по религиозным признакам? Горбатый, выходи! Впрочем, это уже совсем другая история.